Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свобода России. Сегодня в студии с вами Даниил Константинов, а в эфире у нас экономический аналитик, специалист по нефтегазовому сектору, ну а по совместительству журналист, историк и даже востоковед Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, сейчас я вот смотрю, я себе даже выписал специально заголовки, которые, которыми пестрят средства массовой информации в последние дни. Эти заголовки очень интересные. «Цены на газ бьют рекорды. Биржевая цена на газ обновила исторический максимум. Рекордные цены на газ стали угрозой до рынка. Цены на газ рискуют взлететь еще выше. На рынке творится безумие. Полный газ предел, безумный максимум. Скажите, пожалуйста, в чем дело, откуда такая паника и что вообще происходит? Ну, надо разбирать весь этот период, который начался пару месяцев назад, с самого начала. В Азии сложился высокий спрос на газ. По разным причинам. Климатические причины, недостатки в снабжении в Австралии, повышенный спрос в Китае, в Японии. И туда, в связи с тем, что цены внезапно повысились, устремились потоки сжиженного природного газа со всего мира. То есть трейдеры стали туда эти потоки перенаправлять. Европа, которая тоже рассчитывала получить, у нее не было таких проблем, но рассчитывала получить природный газ в сжиженном виде. Но увидела, что у нее где-то поставки то примерно на 19-20% меньше, чем рассчитывалось на этот период. И цены полезли вверх вслед за ценами в Азии. Тут включился Газпром. И вот дальше уже началось то, что один газпромовский деятель, с которым в начале прошлой недели я разговаривал на международной встрече экспертов, онлайновой встрече, назвал итальянской завастовкой. То есть он сказал, что вот Газпром решил в этот период высоких цен полностью э, быть ну, как бы верным всем своим обязательствам по поставке газа, по долгосрочным контрактам, ну по тем, которые заключены и уже работают. Но ни грамма, ни кубического метра этого газа сверх этого в Европу не давать. То есть вроде бы и придраться не к чему, все обязательства выполняются, но вместе с тем, когда Европе срочно потребовалось что-то такое новенькое, дополнительные объемы, Россия решила этого не давать. Мало того, Газпром объявил, что он отказывается заполнять свои подземные хранилища газа, которые у него есть купленные мощности и арендованные мощности в Европе. Вообще, вот отказывается. Хорошо. Дальше он поставил на профилактическое обслуживание, хотя это было не по расписанию, маршрут через Беларусь и Польшу. То есть, взял резко сократил там. Сократил прокачку по Северному потоку-1, потом он объявил, что вообще отказывается э, заключать новые контракты на электронных площадках Европы весь четвертый квартал и еще весь следующий год. То есть, вот дополнительный газ, который он мог бы купить, мог бы продать э, по спотовым контрактам, мгновенным сделкам или краткосрочным каким-то делам, этого газа в Европе не будет. Затем он объявил, что у него с начала года было 7 аварий на магистральных газопроводах внутри России, что у него погорел завод по подготовке газа к экспорту в Новом Уренгое. То есть много еще таких якобы объективных причин было, но среди них были и субъективные. То есть «Газпром» сознательно сократил поставки газа в Европу, но несмотря на то, что можно было бы хорошо заработать на таких ценах, Выбросить на рынок дополнительные объемы газа – это очень хорошо. И «Газпром» показал, что он, в общем-то, не коммерческая организация, которая должна бы этой возможностью воспользоваться, а организация, которая выполняет какие-то политические задачи. А политические задачи, вот тот же самый «Газпромовец», с которым я беседовал онлайн на международной встрече экспертов, он четко сказал, вы понимаете, Европа ждет, что мы будем проявлять добрую волю, и дадим дополнительные объемы газа из России в Европу, когда им нужно, но в ответ они не хотят проявлять добрую волю и позволить Северному потоку 2 работать так, как того хочет Газпром. То есть шантаж очевидный. Описана схема шантажа, ну так названная красивой итальянской забастовкой. Ну, то есть в ущерб Газпрому, в ущерб, в ущерб прибылям, которые могли бы пойти в российскую казну в результате. Идет политическая цель, выкручивают руки в Европе э, получателям газа с тем, чтобы европейцы отказались от своего главного принципа поддержания конкурентоспособности, э, сокращения монополизма и обеспечения энергетической безопасности Евросоюза. Ну, есть для этого законы в Европе. И вот эти законы надо послать куда подальше и позволить Газпрому на одном из маршрутов выступать в качестве монополиста. Простите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что речь идет о действии так называемой газовой директивы ЕС? Это не только газовая директива ЕС. Помимо, это третий энергетический пакет, куда входит газовая директива, Но кроме этого было еще несколько резолюций Еврокомиссии о том, как надо обеспечивать энергетическую безопасность Евросоюза. То есть там был, был призыв к ограничению монополизма в соответствии с уже принятыми законами в Европе. И плюс к этому намечены такие пути, как э, увеличение прием, э, мощности по приему сжиженного природного газа, то есть строительство новых терминалов, строительство интерконнекторов через границы стран-членов ЕС, чтобы быстро перебрасывать газ, когда это требуется. Ну и диверсификация поставок, то есть, чтобы не от, не от одного Газпрома зависеть, а где-то взять газ у других поставщиков, ну, в частности, если по трубам, то это э, так называемые газопроводы из э, ТАП, ТАНАП, из э, района Каспийского моря, то есть, из Азербайджана. И есть предложение через Турцию получать газ, во-первых, даже из Ирана, а через еще не существующие трубы э, из Израиля. То есть, вот эти вот предложения э, Евросоюза, часть из них осуществляется, часть из них пока только готовится, но в принципе самое главное, это снизить зависимость от российского поставщика. Потому что, когда нам говорят, что... Вот Северный поток-2, он вам э, усилит энергетическую безопасность Европы, дает новые объемы газа. Это не соответствует действительности. Поставщик тот же самый, но появляется новый маршрут, которого э, излишний маршрут, поскольку по старым можно было в полтора раза больше газа прокачать, чем Европе нужно из России, появляется новый маршрут куда, с единственной целью, куда будет перебрасываться газ, который сейчас идет через территорию Украины. А может быть даже и тот газ, который через Беларусь и Польшу идет, в Германию. Поэтому смена э, маршрута или появление нового маршрута никак не увеличивает поставки газа. И старых было более чем достаточно. Сейчас говорят, "О, вот сейчас появится новый газопровод, вот его откроют «Северный поток-2». И цены для потребителей в Европе будут снижены, поскольку России там выгодно якобы прокачивать по этому маршруту. Как могут снизиться цены, которые определяются но на хабах, долгосрочными контрактами и прочими контрактами из-за появления другого маршрута? Вот не бывает таким образом. Цену определяет не появление нового излишнего маршрута а рыночные отношения, соотношения... Вот то, что на рынке, на торговых площадках торгуется, или условия, которые продиктованы долгосрочными контрактами, вот оттуда цены и берутся. а совсем не из нового какого-то газопровода. Скажите, пожалуйста, я вот пытаюсь понять, а что мешает «Газпрому» пойти навстречу этим европейским директивам и, например, притворно диверсифицировать работу этого энергопотока? Ну, скажем отправляет Газпром, а проводит по этим трубам ну, какая-нибудь условная фирма X с филированным руководством, чтобы формально это выглядело как другая компания. Ну так вот, Газпром и подал заявку на то, что оператор этого маршрута, подводного маршрута, который зарегистрирован в Швейцарии под названием Nord Stream 2AG, вот он является якобы независимым оператором, он удовлетворяет всем требованиям антимонопольных законов Евросоюза. И, пожалуйста, вот позвольте ему работать, как мы хотим, чтобы он работал. Но весь смысл -то в том, что эта компания на 100% принадлежит Газпрому. Вот как, как примирить вот это логически? Да? Сейчас германский регулятор должен вынести свое заключение до 8 января. Что соответствует этому принципу разделения владельца газа и оператора газотранспортного, газотранспортной То инфраструктуры. То есть 100% акций вот этого предприятия швейцарского принадлежат Газпрому. Совершенно верно. Да. То есть это Газпромская дочка, которая вдруг объявляется Газпромом независимой. И, ну, То есть это такая форма их... притворной сделки фактически, да? Она даже не притворная, это наглая, абсолютно наглый в лоб шантаж Европы. Вот, мы бы хотим быть монополистами, а вы там там напринимали всяких законов, которые нам не нравятся. Я просто напомню для наших зрителей, что речь идет о э, директиве ЕС, в соответствии с которой одно и то же юридическое лицо, одна и та же компания не может одновременно добывать газ, поставлять его, проводить по Европе и продавать. А именно этого и хочет «Газпром», он хочет все делать в единственном лице. Михаил Иванович, конечно, пожалуйста, но получается, что мы имеем дело с началом некой такой газовой войны с Европой? Ну, если мы видим вот такую комп широкую компанию шантажа, да еще и в ущерб Газпрому, коммерческим прибылям Газпрома, политическую кампанию, да, это война. Это война, причем это война не за рынки дополнительные, это война не за дополнительную прибыль. А это война за то, чтобы «Газпром» был монополистом на маршруте на каком-то. То есть, речь идет не о, не о борьбе за ресурсы, а о том, чтобы использовать эти ресурсы в политическом давлении. Правильно? Ну, Газпром, говорю, да? Да, конечно, «Газпром» мог бы быть вполне культурной, цивилизованной компанией. Вот до последнего времени очень легко было у «Газпрома» получить какие-то дополнительные объемы газа, заключив типа, контракт на поставку газа с отбором на ближайшем хабе, на газораспределительной точке где-то в середине Европы. На условиях вот э, тех цен, которые складываются на этой вот газораспределительной точке, плюс там какая-то небольшая комиссия, ни политических условий, никаких там других фокусов не было, про маршруты вообще никто никакие не говорил, ни о чем не говорил. Это, это хорошо было, это цивилизованный подход. То есть, есть поставщик, который на этом хайпе может газ дать. И есть потребители, которые выбирают, где цены лучше, и где вообще удобнее им получать этот газ. Но вот «Газпром» объявляет, нет, больше я так работать не буду. Если буду заключать какие-то контракты электронные только с 2023 года, а 2022 год вообще обойдетесь вот без моих новых вот этих контрактов. То есть, сам себя накажу, как бы Газпром говорит, но вот политическая цель у нас такая. Мы отстаиваем свое право быть монополистом. Каковы могут быть последствия этой газовой войны? О, Для Газпрома это, во-первых, потери материальные, потому что это невыбранная прибыль в очень выгодных условиях рынка. Они не продают газ, когда можно было бы хорошо продать. Второе. В Европе уже задумались над тем, что в условиях такого дорогого газа надо первое ⁇ это активизировать усилия по, созданию, по расширению мощности ветровых, солнечных электростанций и вообще вот возобновляемые так называемые энергетики. Это первое. И второе ⁇ это надо притормозить с ликвидацией газовых электростанций и атомных электростанций, поскольку... Ну, что-то надо делать с такими, иначе будет действительно конфликт очень большой. Рост цен на все из-за роста цен на газ и нехватка газа и так далее. То есть, вот этот газовый конфликт, он привел к тому, что «Газпром» может в среднесрочной уже перспективе, не в долгосрочной, даже в среднесрочной, потерять часть этого рынка, который сократится. Потом... Ну, про испорченную репутацию «Газпрома» говорить не приходится, потому что она и так ниже Плиндуса, То есть компания – ненадежный поставщик. Она уже много раз прекращала подачу газа в зимний сезон в 2006 году, в 2009 году. Она сокращала в половину подачу газа на 6 месяцев, то есть в конце 2014 начале 2015 -го года. Тоже, кстати, тогда понесла убыток 4,5 миллиарда долларов. Все это делалось по решению Кремля, по политическим причинам, а не по каким-то техническим или коммерческим причинам. То есть, это непредсказуемый и ненадежный поставщик. И вот теперь э, репутация «Газпрома», она будет еще хуже. Я, правда, не знаю, где там можно быть еще хуже, вот как поставщика ненадежного. Но представим себе такую картину. Вдруг в России действительно... Начнется бурное развитие водородной энергетики с прицелом на экспорт вот этого самого водорода, о котором все говорят. Ну, Газпром тут хочет быть в первых рядах, а смысл-то какой работать с Газпромом, как с поставщиком вот этого, когда вот ну, такая уж компания ненадежная. И поэтому вот и репутационный, и коммерческий ущерб для России, он большой. Я так понимаю, от этого может пострадать и российский бюджет. Кстати говоря, в какой пропорции он наполняется именно доходами с продажи газа? Ну, где-то где вот по ряду подсчетов, это очень трудно определить, потому что часть газа иногда поставляется вообще беспошлинно у нас в ряде случаев. Ну, где-то получается 6-7% от бюджета наполняется за счет доходов от газа. Потому что мы туда не только налоговые поступления от «Газпрома» включаем, мы включаем еще и налог на прибыль «Газпрома». Ну, потому что обычно это два налога. Налог Экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых. А если туда включить еще дополнительно ну, дивиденды, которые компания выплачивает государству и много что еще, то там получится больше. Ну, в принципе, где-то 6-7% это уверенные поступления. То есть, «Газпром» своей вот этой манипулятивной политикой по отношению к Европе ставит под удар не только собственные коммерческие перспективы, но и бюджет России. Получается, что так. Разумеется. То есть, это, не, не, я уже говорил, о недополученной прибыли. Скажите, пожалуйста, вот в этой связи возникает закономерный вопрос о проекте, вокруг которого ломаются копии уже несколько лет. Я говорю о «Северном потоке-2». Все-таки будет он работать или нет? Нет, я, я не исключаю, что он будет работать. Вот сейчас европейцы должны прийти к заключению о том, что соответствует, не соответствует европейским нормам. То, тот порядок вещей, до на котором настаивает Газпром. Ну вот представим себе картину, что регуляторы, германские, потом европейские, решили, что все это должно соответствовать нормам, которые приняты, которые существуют. И тогда мы увидим что будет резко ограничено поступление газа в те газопроводы, которые по территории Германии идут уже с берега, начиная. А это вот мы посчитали в нашей компании, у нас получилось, что примерно два газопровода Северный поток-1 Северный поток-2 не смогут работать больше, чем на мощность 65 миллиардов кубометров в год, а мощность у них номинальная 110. То есть, вот, да, может быть, он будет работать, но не будет работать так, как хотелось при его инициации. В чем тогда смысл вообще этого проекта? Почему путинисты так за него борются? Ой, ну, во-первых, у проекта с самого начала, никто не скрывал, была политическая цель. Обойти Украину вместе с Южным потоком, который потом превратился в Турецкий. Замкнуть вот это вот такое вот кольцо... Полукольцо, охват Украины, обход Украины в Австрии и лишить Украину полностью транзита российского газа. Ну, задушить экономически страну, которая вот от этого транзита получала 2 миллиарда долларов в год примерно. Но там же еще есть еще куча народа, которая работала по обслуживанию вот этой инфраструктуры. Ее же надо как-то вот на эти деньги поддерживать в работе. Это очень серьезный удар по экономике Украины. Это первое было. И второе, вторая политическая цель была это углубить э, раскол внутри Евросоюза. Мы уже видим, что вот эта цель достигнута. То есть, часть членов ЕС, она за этот проект, часть против. Никаких солидарных санкции против России невозможно будет увидеть, потому что нет единства в подходе к этому проекту. То есть вот противник разложен, мягко говоря, и эта цель достигнута. С точки зрения вот экономической цели она ну, маскируется. Во-первых, надо учитывать, что для того, чтобы вот эти потоки построить, с Ямала, до Балтики до Черного моря построен новый газотранспортный коридор. Хотя старый прекрасно работал, и можно было бы через него гнать газ по-прежнему еще очень долго. Вот этот новый газотранспортный коридор обошелся больше чем 100 миллиардов долларов. И поскольку там нормально не работают эти потоки, то большая часть этого вот коридора, она не только избыточно старый, ведь тоже мог работать. Это просто то, что называется sunk costs, то есть утопленные издержки. Хорошо, деньги были какие-то, мы вложили их туда и забыли их как будто нет. И теперь мы считаем, что вот без этого коридора у нас так хорошо, красиво будут работать эти потоки через Балтику, а как газ попадет до точки входа на в этот балтийский подводный маршрут, это, про это вообще никто не помнит. То есть это были колоссальные убытки. Из инвестиционной программы Газпрома, потраченные, в прибыли оказались подрядчики, которые строили вот этот новый газотранспортный коридор. Ну, всем известны, кто эти подрядчики. А кто, кстати, я вот не знаю об этом. Ну, мы видим, что большие друзья Путина: Ротенберг, Тимченко, вот. Кто строил, кто больше всего получил денег от строительства этого никому не нужного газотранспортного коридора? То есть получается, что огромные газовые, а вместе с ними и денежные потоки, которые измеряются миллиардами долларов, многие годы крутятся вокруг амбиций одного человека. Ну, это не просто амбиции. Ну, вы посмотрите, из-за этого Газпром поссорился с Украиной, хотя, ну. В нормальной бизнес-обстановке, на нормальном рынке надо было холить и лелеять любого вот покупателя газа. Да, вот какая нормальная практика. Покупатель газа не может э, расплатиться, потому что изменились обстоятельства. Экономический кризис, там еще что-то там такое, политические проблемы. Они говорят, вы знаете, мы там подписывались, хотели закупать у вас вот целую кучу там, газа. Этого, но мы не можем. Что делает продавец? Он настаивает на том, чтобы те заплатили за 80% обещанного газа по принципу "бери или плати". Но ну, или привычная практика это пересматривает условия контракта, чтобы не потерять резную рыночную нишу. В 2006 году Россия поставила для украинцев 57 миллиардов кубометров газа, а сейчас ноль. Вот что такое политика вражды с соседями, эта рыночная ниша полностью для «Газпрома» была утеряна. То есть Россия могла развивать поставки газа, пусть там не в тех объемах, пусть может быть по сокращенной цене, но нишу надо было беречь. А вот это вот стремление поругаться с соседями, нагадить им под двери или вообще влезть на их территорию, вот она очень дорого обходится и «Газпрому», и российскому бюджету, и нашей экономике. То есть Получается, что все эти амбиции, политические игры Причиняют прямой вред Собственно и российским интересам тоже Ну, разумеется единственный, кто выигрывает Это подрядчики, приятели президента Спасибо большое Напоследок у меня такой к вам вопрос Немножко оторванный от общей конвы Нашего разговора Сколько еще Россия будет сидеть на нефтегазовой игле? Ух, это очень трудный вопрос Потому что Конец зависимости от нефти предсказывали уже, ну, наверное, лет 70 тому назад уже начали где-то предсказывать. И нет, нефть еще долго протянет, потому что и запасы есть, они будут все дороже и дороже в извлечении из-под земли. Но я не исключаю, что при нынешних налоговых условиях, при нынешних ценах на нефть, можно поверить прогнозу, который еще в 2018 году делали в Министерстве энергетики. Где-то в 1935, может быть в 1940 году добыча нефти в России упадет на 40%. То есть можно сказать, что вот к этому времени Россия перестанет быть экспортером нефти. Будет хватать на внутренние нужды, а все остальное уже о роли России как великой энергетической державы на мировом рынке придется забыть. Газа хватит еще намного, намного, намного. Но вот если мы будем так себя вести с покупателями газа, как сейчас «Газпром» себя ведет, то там тоже будут ограничения. Спасибо большое. С вами были Михаил Крутехин и Данил Константинов с разговором о газовых войнах «Газпрома» против Европы и Украины. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч. До свидания.